Привет всем и добро пожаловать! Сегодня я закончу тему Evil Twin и покажу, как можно мониторить трафик на своем компьютере или ноутбуке, который проходит через нашу клонированную сеть. Итак, почему это важно? Во-первых, не питайте больших надежд, потому как вы не получите паролей и логинов, учетных данных пользователей, просто просматривая трафик. Вы можете их получить, если не используется шифрование. Но при использовании HTTPS вы можете об этом забыть. Есть несколько экспериментальных методов, но я их не включал, потому как они пока только экспериментальные. Если вы вернетесь на пару видео назад, то узнаете об SSL-стрип. Таким образом, вы сможете удалить шифрование и читать учетные данные в открытом тексте без каких-либо проблем. Это работает не всегда. Не со всеми браузерами и сайтами, но в 90% случаев это сработает без проблем. Вы можете спросить себя, зачем тогда мне это делать? Ну, вы сможете увидеть, кто какой контент просматривает. узнаете, на какие сервера заходят пользователи, какие имейлы используют, их может быть и несколько, а также мы сможем увидеть, кто и какие сервисы использует. Таким образом, мы с легкостью сможем выбрать для себя цель. Поняв, что используют пользователи, например, ага, вот он использует то и это, это нам и нужно. Это не единственная причина, почему мы создаем точку клон. Мы будем использовать ее и в других целях. Например, изменение DNS серверов. И, как я отмечал ранее, это поможет нам выполнить несколько потрясных вещей из раздела социальной инженерии, с помощью которых мы сможем узнать имя пользователя, пароли и учетные данные, без каких-либо затруднений. Но пока давайте просто посмотрим, как анализировать этот трафик. Я очищу экран, увеличу немного. Разумеется, для наших целей нам понадобится определенный инструмент для анализа трафика. Этот инструмент называется Wireshark. Это один из наиболее популярных инструментов. Я рекомендую именно его. Но если он вам не нравится, то зайдите в интернет и поищите что-то для себя. Итак, его установить очень просто. YAM, Search, Wireshark. Что-то должно появиться. Нужно установить парочку пакетов, и мы сможем просматривать весь трафик, идущий через сеть. Как я сказал ранее, мы сможем даже заполучить учетные данные, в случае, если трафик будет не зашифрован. Более того, Wireshark, то есть для него нужен отдельный курс, и довольно длинный. В ней очень много опций, это прекрасный инструмент. Все опции я, разумеется, не покажу, но покажу основы и то, как можно просматривать трафик, основываясь на информации, которую я вам дам. Нам понадобится вот этот пакет, я его выделил, а также нам понадобится самый нижний. Я надеюсь, на данный момент вы представляете, как их установить. Ям, пробел, install, пробел, имя пакета, пробел, дефис y, чтобы не задавали никаких вопросов. Enter, и все пройдет без проблем. Итак, у меня здесь где-то запущен Wireshark. Да, вот он. Откроем его и выберем интерфейс из списка. Интерфейс, который мы хотим прослушать. Наш, разумеется, называется Evil, и мы хотим просмотреть весь трафик, который через него идет. У нас трафика будет не так много, но сразу же, сразу же мы можем увидеть какие-то основные пакеты, проходящие по сети. Давайте посмотрим, смогу ли я открыть что-то на своем телефоне. Это просто пакеты от роутера. Итак, откроем Firefox. Я просто открыл сайт на своем телефоне. И вот. Как видите, количество трафика незамедлительно увеличилось. Смотрите, как много стало записей. Весь этот трафик генерируется. Окей. Большая часть этого трафика генерируется одним устройством. Теперь я выключу захват трафика, потому что мне это больше не нужно. Здесь мы видим запросы, и можем время от времени увидеть URL-адреса. Давайте попробуем найти что-то интересное. Вот, посмотрите сюда. Здесь написано стандартный ответ на запрос savebrowsing.cash.l.google.com Видим IP-адрес. Я предполагаю, что с него пришел ответ. Итак, опять же, что-то связано с Google. У меня с этого компьютера не генерируется трафик, как видите. Все выключено. Это трафик именно с моего телефона. Да, вот. Тройное W.google.ba. Так что мы видим URL, на которое осуществляется доступ. И по двойному клику по строчке мы получим дополнительную информацию. Подробный список. Доменное имя. На данный момент это не очень полезная информация для нас. Но спустившись ниже, мы видим в запросах URL. Для вас это, наверное, самая важная часть на данный момент. Вот таким образом мы сможем увидеть, кто и что просматривал. Кто что, кто где и так далее. Не самая плохая идея, как я говорил ранее. Таким образом мы можем выбрать для себя цель. Увидеть его IP-адрес. Потому как здесь мы видим, какой IP-адрес на какой сайт заходил, какие страницы просматривал. Первая колонка. Посмотрите. Прошу прощения, не первая, а та, которая называется Source. Это IP-адрес источника. А далее у нас IP-адрес назначения. Так что, как видим... Сто девяносто два, сто и назначение сто семьдесят три, сто девяносто четыре, Устройство с первым IP сто девяносто два, сто запрашивало что-то по IP адресу сто семьдесят три, сто Это коммуникация между этими двумя IP-адресами. Трафик может отличаться время от времени, но что нам сейчас интересно, так это URL-адреса, чтобы посмотреть, какую информацию ищут люди, увидеть ее и узнать адреса. Например, если они входят на сервер своей компании, у которой есть внешний IP, то вы увидите это в графе назначения. И далее вы можете попробовать открыть это в своем браузере и посмотреть, какая там процедура входа. Насколько она сложна, какой протокол, HTTP или HTTPS. Вы сможете собрать довольно много информации. Это просто беглый обзор данных, который я вам дал. Сверху есть графа для фильтров, где мы можем указать различные значения чтобы выбрать определенную информацию. Например, пишем DNS, и я увижу все DNS-запросы, которые были в этой сети, что очень круто, потому что теперь я знаю, что запрашивал мой телефон. CCNA — это Cisco, Google, какая-то картинка с YouTube, понятия не имею, что это, снова Google и так далее. Google Clients. Да, я открыл Firefox, что-то открыл в Google. Разумеется, я не могу увидеть результаты поиска, но я могу увидеть, на что человек кликал и какие URL запрашивал. Так что для таких целей фильтр по DNS вам поможет. Но также можете оставить это поле пустым и посмотреть, что вообще происходит в сети. Можно ввести, например, ip.iddr, пробел равно равно, а затем IP-адрес. Например, 192, 168, 1, 101. Отлично. Теперь мы видим весь трафик, исходящий и входящий на IP 192, 168, 1, 101. Так что, если вы хотите увидеть трафик конкретного IP-адреса, то воспользуйтесь фильтром, который я показал. Я настоятельно рекомендую вам разобраться с этой темой. Можете поискать курс на Юдами, можете просто поискать в интернете, там полно информации о Wireshark. Потому как мониторинг трафика с использованием Wireshark – это отдельная тема для курса. Слишком много информации. Но вы сможете узнать базовую информацию, которая вас заинтересует прямо в интернете. Так что я закончу это видео на этом моменте, и в следующей главе мы поговорим о роутерах и как сломать первую линию защиты практически в любой сети. А пока был рад вас видеть и до следующего видео. А полный курс по Wireshark от этих же авторов есть на складчике. Ссылку я дам в шестой части данного курса. Всем привет и добро пожаловать. Сегодня я начну главу о взломе домашних роутеров. И не только домашних, но и роутеров в целом Почему это так важно? Ну, роутер это первая линия защиты в любой сети И если вы сможете его взломать, то вы сможете практически контролировать сеть Вы сможете исключать пользователей из правил фаервола и подключаться к ним напрямую Для них это будет очень болезненный опыт вы также сможете поменять настройки DNS, установить прокси или что-то такое, перенаправлять трафик, сортировать информацию, как вам будет угодно. Потому что вы сможете видеть весь трафик и понимать, что есть что. Когда роутер запрашивает URL, вы сможете сказать, ну это будет такой IP, а вот это будет другой IP. Переходи сюда, залогинься здесь или здесь и так далее. Таким образом, осуществляется тотальный контроль над сетью. Перед тем, как мы начнем, я хочу, чтобы вы открыли свой браузер. Нам понадобится два сайта. nmap.org и exploit database. Я уже показывал эти сайты и упоминал, что мы будем их использовать. Будем использовать очень многое из ресурсов, содержащихся на этих сайтах. И если вы просмотрите это видео, и захотите повторить все, что делаю я, то вам придется немного изменить команды, в зависимости от того, что вы используете. Потому как дома у меня стоит роутер, купленный специально в целях данного видео. Я также специально его настраивал. Но ваш роутер, скорее всего, отличается. Так что вам придется подстроиться под это. И использовать, разумеется, только свой роутер. Потому что это законно. Вы сможете поэкспериментировать с ним и посмотреть, что получится. Можете заблокировать себя паролем, потом попытаться его взломать. Это будет отличное упражнение. Иногда вы этого сделать не сможете, потому как не будет известных уязвимостей устройства. Так что вам придется найти подходящую цель для социальной инженерии. Но чаще всего вы сможете украсть учетные данные вашего роутера даже без аутентификации. Существует несколько эксплойтов именно для таких целей. Изменяя URL-запрос веб-сервера роутера, вы сможете вытащить определенную информацию, которая недоступна напрямую. Здесь я должен отметить, что домашние роутеры взломать намного проще, нежели роутеры крупных компаний, чьи сети защищены различными фаерволами. В основном потому, что эти роутеры кто-то обслуживает. Кто-то их проверяет, обновляет, следит за ними. С другой стороны, домашние роутеры, и давайте будем честны, как часто вы обновляете прошивку вашего домашнего роутера? Обычно... По этим причинам, один эксплойт можно использовать на протяжении многих лет. Также, стоит отметить, почему вам стоит атаковать домашние роутеры, помимо роутеров компаний. Ну, к примеру, вы проводите тестирование сервисов какой-то компании, чтобы доказать, что их сеть уязвима. Некоторые компании могут вас для этого пригласить. У вас может не быть возможности атаковать их напрямую. Но вы, например, сможете атаковать домашние роутеры работников компании, откуда вы сможете извлечь полезную информацию, а затем использовать ее для того, чтобы взломать роутер основной сети компании. Так что, как я сказал, если у вас есть права на эксперименты со своим роутером, потому как некоторые провайдеры это запрещают, то, пожалуйста, если нет, то купите дешевенький роутер и экспериментируйте с ним. Если хотите узнать IP вашего роутера, как и раньше, пишем «Route». Жмем Enter. Видим сетевой шлюз по умолчанию. 192 11 Копируем его. Запущу сканирование Nmap. Nmap. Вставляем IP. Режим двойной вербализации. Идем дальше к нашему браузеру. Перезагрузим страницу. Как видите, от нас требует ввода имени пользователя и пароля для доступа к этому IP-адресу. И тот, кто создал этот роутер, настоящий гений. Потому как здесь я сразу вижу модель роутера. То есть эта техника называется баннер-граббинг, сбор баннеров. Я просто могу посмотреть модель роутера чистым текстом, в чистом виде, просто введя IP и ничего более. И разумеется, зная ее, мне уже не нужно проводить сложное NMAP сканирование для того, чтобы узнать, что это за роутер. Я просто копирую, закрываю окно, перехожу в exploit database, вставляю название в поиск, Выбираем Free Text Search, Поиск, и видим CSRF Уязвимость. Давайте посмотрим, что это значит. Видим вступление, TP-Link, описание уязвимости. Посмотрите, вы легко можете поменять пользовательский пароль по умолчанию на странице роутера 80 порта TCP-IP, используя запрос GET, вы можете изменить пароль. Запрос «Пост» для этого не требуется. Окей, просто используя «Get запрос», вы можете сменить пароль админа. Это просто смешно. Видим сам эксплойт. Вот все, что нужно сделать. Это все. Ничего более. Здесь объяснено, как его использовать и так далее. Но помните, что если здесь есть всего одна уязвимость с именем данного роутера, то это не значит, что она в целом одна. Всегда, это отличная штука, всегда вводим модель роутера в Google и пишем волнс, то есть уязвимости. Жмем Enter. Окей, давайте напишем целиком. Итак, снова видим CSRF, но давайте посмотрим здесь. Что у нас тут? Отлично. Вот еще одна. Учетные данные админа по умолчанию. Снова атака через изменение URL запроса. Давайте покажу, что я имею в виду. Я сделаю это немного по-другому, но в целях данного видео пойдет. Введу вручную slash ROM, дефис 0. А, ну я гений, который поставил точку вместо слэша. Отлично. Как видим, проблемы с загрузкой страницы. Но смотрите, что мы получили. Я могу скачать ROM Zero файл и сохранить его на своем компьютере. После этого мне понадобится программа, которая его можно открыть для чтения и добыть из него учетные данные. Я покажу это в следующем видео. А сейчас я просто хотел показать, как можно собрать так называемые баннеры, а затем выполнить по ним поиск уязвимостей. Как видим, здесь могут быть не все уязвимости. Может она есть под другим именем, например, TP-Link, TD, но это не важно. Итак, в следующем видео я покажу, как взломать мой роутер, который я купил для курса, используя уязвимость row Zero. Давайте ее так называть и извлечь из этого файла учетные данные. Нам понадобится инструмент для его чтения, а пока был рад вас видеть, и до следующего видео. Привет всем, и добро пожаловать. Сегодня я продолжу демонстрацию, начатую мной в предыдущем видео. Я покажу, как добыть учетные данные с нашего роутера. Эта процедура подходит для всех роутеров. Разве что вам нужно узнать его модель, выполнив Nmap сканирования, или используя более простые методы, например, попытавшись аутентифицироваться. Нам не нужно вводить данные, просто нужно зайти на страницу входа. На большинстве домашних роутеров эта страница содержит номер и модель роутера, или хотя бы название производителя. Итак, я скачал ROM Zero файл, а теперь я воспользуюсь wget. wget – это программка, которая установлена по умолчанию. Но на случай, если у вас ее нет, пишем yam, search, wget, жмем Enter, и вот она последняя. Просто пишем yam, install, wget, вот и вся установка. Очистим экран, wget http 1.1. Помните, что я использую локальный адрес, но также можно использовать и публичный IP-адрес. Так что наш целевой роутер может находиться хоть в Японии, на другой стороне земного шара. Ну, для меня по крайней мере. Это не важно, атака пройдет все равно. Слэш ром дефис zero. Жмем Enter. Оу, oh, он сохранился как ром 2. Один раз я его уже скачивал, в прошлом видео. Именно для этого упражнения. Но по каким-то причинам забыл его удалить. В любом случае, давайте продолжим. Я очищу экран. И теперь нам понадобится программка, чтобы этот rom файл прочитать. Давайте покажу, как это выглядит. Я воспользуюсь оригинальным файлом, который я скачал. Не знаю почему, просто мне так хочется. Вот так выглядит бинарный файл. Вы вряд ли можете здесь что-то прочитать. Здесь можно найти какие-то куски читабельного кода, но... Снизу мы видим читабельный кусок, но эту информацию мы вряд ли сможем использовать. Так что выходим. Нам нужно что-то, чтобы расшифровать этот файл. Для этого я открыл несколько сайтов. Как видим, здесь у нас есть ZTE TP-Link, Zenos, Huawei, ROM Zero Decompressor. Таким образом, мы можем превратить наш файл в читабельный. Давайте скопируем этот скрипт-файл. И теперь я хочу, чтобы вы сами это сделали. Если у вас что-то не получится, не стесняйтесь задать вопрос. Я буду рад вам ответить и объяснить, как это сделать. Есть небольшой секрет. Нужно скопировать этот текст в текстовый файл. И этот файл должен иметь расширение .py, а также нужно сделать его исполняемым. С помощью команды chmod, пробел, плюс x и имя файла. Итак, ls. Вот так должен выглядеть ваш файл. .py. И он должен иметь права плюс x. Так что пишем chmod плюс x, опс, плюс, плюс x, плюс x и имя файла. Очищу экран zte-rom-reader.py rom-zero, enter, и погнали. Он прочитал его и сконвертировал в понятную для человека форму. Но нам не нужно читать весь файл целиком, хватит только пароля для роутера. Так что все нам читать не потребуется. Также можно воспользовать командой grab для того, чтобы сразу вытащить строчку с паролем. Обычно он находится здесь, вот здесь, и здесь. Наш пароль 263-297. Вы можете использовать этот пароль для того, чтобы войти на роутер. Но при таком способе всплывает проблема. Быть может, вы с ней сталкивались. В некоторых роутерах нет возможности поменять имя пользователя. И это довольно интересно. Имя пользователя по умолчанию, в большинстве случаев, админ. Так что вы можете использовать админ в качестве логина. Возможно, возможно. Несколько раз я такое видел. Логин будет root. Но вы также можете зайти в интернет, набрать логин по умолчанию для конкретного роутера, и вы увидите максимум, максимум 4 или 5 возможных логинов. Так что вам не придется пробовать сто раз. Попробуйте эти логины, посмотрите, работает или нет. Это 100% верный пароль. Так что остается подобрать логин, и в 99% случаев логин будет админ. Не беспокойтесь, некоторые роутеры имеют уникальные логины, но это информация в публичном доступе. Просто зайдем в интернет, пишем модель роутера и находим его имя пользователя. Перед тем, как заниматься чем-то сумасшедшим вроде этого, попробуйте админ-админ. И если это не сработало, тогда уже вводите модель роутера в свой любимый поисковик. И добавьте Default Credentials, учетные данные по умолчанию. Потому как они отличаются от роутера к роутеру. И если роутер находится в другой стране, посмотрите его IP, посмотрите, кому он принадлежит. Давайте покажу, как это сделать. Major IP Blocks. Я вроде показывал этот сайт ранее. Давай. Здесь мы видим диапазоны IP-адресов и их владельца. Здесь почему-то его нет. Посмотрите, как много адресов для США. Это очень много. Но это не важно. Я возьму вот этот адрес, скопирую. Опс, давай. Почему ты делаешь это со мной? Почему? Мне нужен Google. Ладно. Кликнем сюда. Who is? И таким образом мы можем узнать владельца IP-адреса. И как только мы это узнали, к какому телекому он принадлежит, то, скорее всего, и роутер принадлежит тому же телекому. Таким образом, поняв это, мы можем найти в сети конфигурацию роутеров данного телекома. Потому что обычно телекомы хранят какие-то файлы в публичном доступе для своих пользователей, вроде инструкции для роутеров, как их настраивать, ну и так далее. И вы можете прочитать имя пользователей и пароль по умолчанию практически для каждого отдельного телекома. Они будут отличаться в зависимости от местоположения. Это уберегает людей от массового сканирования интернета. Но это одна из причин. И они могут попробовать просто админ-админ в качестве учетных данных. Если такие данные не подходят, то множество скриптов помогут вам аутентифицироваться на данных роутерах. Но с течением времени многие понимают, что учетные данные находятся в публичном доступе, и, разумеется, могут их поменять. Но это происходит очень-очень редко. Так что я закончу это видео здесь. В следующем видео мы рассмотрим процедуру преаутентификации. Так что, был рад вас видеть. Привет всем, и добро пожаловать. Сегодня мы воспользуемся преаутентификацией для того, чтобы изъять учетные данные, не аутентифицируясь на роутере. В этом видео речь пойдет не о данных роутера, а о данных самой сети. Есть несколько интересных фактов, связанных с этим методом, с этим подходом. Я видел, как его использовали, вернее, не видел собственными глазами, а прочитал отчет об этом в сети. Вот что делали люди. Из-за уязвимости роутеров TP-Link можно было достать учетные данные беспроводной сети, ключи. Но для этого нам нужен внешний IP-адрес. Как же его получить? Когда мы не аутентифицированы с данным сервисом, простых способов сделать это нет. Вот к чему пришли некоторые личности. То есть, разумеется, это абсолютно незаконно, и вам определенно не рекомендуется повторять это без разрешения. Но поскольку правила разнятся от одного интернет-провайдера к другому, так что я думаю, у вас есть все шансы. В общем, они сделали следующее. Они провели полное сканирование всех IP-адресов в одной конкретной стране. И поскольку Nmap поддерживает скрипты, вы видите некоторые из скриптов на моем экране. Давайте очищу экран, чтобы показать вам, как их установить. Поскольку AnMap поддерживает скрипты, это позволяет им запустить всего одну автоматизированную команду и просто подождать некоторое время. Разумеется, это заняло не пару часов, а около дня, что-то вроде того. Они просканировали IP-адреса один за другим. И стало понятно, что если IP-адрес уязвим, то и сервис на этом IP-адресе также уязвим. И сразу же эксплойтили с помощью скриптов Nmap и вытаскивали учетные данные. Так что за один день они собрали огромный объем паролей от сетей. Разумеется, не всей страны, не все ведь используют одни и те же роутеры. Но, тем не менее, большинство роутеров были уязвимы. В основном потому, что фирмы, которые создают роутеры, используют очень похожие прошивки на похожих роутерах, созданных для одинаковых целей. Например, для домашних роутеров. Вы заметите, что их прошивки очень похожи. Возможно, различаются немножечко цветами, оболочкой, но в целом суть одна. И, разумеется, из-за этого повторяются и уязвимости. Итак, они собрали огромное количество паролей, и, разумеется, не могли использовать их все. Идея была в том, чтобы собрать пароли и ключи с беспроводных точек доступа в их зоне де действия, в зоне действия их сетевых карт. И они смогли собрать такую информацию. Помимо, разумеется, тысячи и тысяч других роутеров. И, разумеется, они сохранили это в один большой файл, и приступили к поиску по ESS-ID для получения доступа к беспроводным точкам рядом с ними. Совпадает ли какая-нибудь сеть, и разумеется, что-то совпало. Когда они нашли такие совпадения, они владели паролями от сетей, находящихся рядом с ними, что было потрясно и одновременно забавно. Это, несомненно, был успех и, несомненно, нарушение закона. Не знаю, нашли их или нет, но вроде я читал что-то такое в газетах. Ну ладно, сегодня мы займемся тем же самым, но мы не будем делать ничего нелегального, выполнять какое-то массовое сканирование или что-то подобное, все, что я буду делать, я сделаю со своей собственной сетью. Но принципы одни и те же. Единственное различие будет в IP-адресе. Я точно не рекомендую вам делать что-то подобное. У вас могут возникнуть серьезные проблемы из-за обширного сканирования, особенно из своего дома. Внимательно прочитайте правила своего интернет-провайдера. Что делать можно, а что нет. Практически все интернет-провайдеры разрешают сканирование, но вносят некоторые ограничения. Вроде того, что вам нужно получить разрешение на сканирование, или сообщить, что вы собираетесь это сделать. И так далее, и тому подобное. Так что просто убедитесь, что вы действуете в соответствии с правилами вашего интернет-провайдера. Вам не нужно никому звонить или делать что-то такое, просто зайдите в интернет, вся эта информация находится в свободном доступе. В этом нет никаких проблем. У всех провайдеров есть свои правила. Они хотят, чтобы люди им следовали. Так что выкладывают их в паблик. Что я пытаюсь сказать, так это то, что вам не нужно вытворять что-то незаконное. Ну что ж, давайте начнем веселиться с Nmap. Во-первых, я начну эксплойтить мой домашний роутер, который я купил специально в этих целях. И у меня здесь где-то был маленький файл, который я подготовил. Да, вот он. Снизу у нас есть команда и два разных файла, которые мы будем использовать. Итак, давайте начнем. Но перед тем, как мы выполним само сканирование, я покажу, как установить скрипты. Потому как, если вы заметили, в этой строке есть команда R файл, равно, и указан путь. Прошу прощения, не R-файл, а дефис дефис скрипт http defis tp link дефис defis-dir-defis-traversal.nse А затем аргументы для этого скрипта. Вам не обязательно запоминать такую длинную команду. Если вы просто зайдете на сайт nmap, то увидите, что неважно, какой скрипт вы выберете. Внизу Почти внизу есть пример его использования. И это просто фантастика. То есть вам даже не нужно думать. Просто читаете, что делает скрипт, и буквально копируете вот эту команду. Ну и, разумеется, здесь нужно указать цель. Или цели как вы скоро увидите. Но перед тем, как использовать эти скрипты, нужно узнать, как их установить. И порой это бывает не так просто сделать, потому что нет прямого пути, как, например, с установкой пакетов из репозиториев с помощью менеджера YAM. Это немного сложнее, но ничего особенного. Здесь видим надпись ⁇ Скачать ⁇ и ссылку ⁇ Мапорк слэш скрипты ⁇ так что просто кликаем на нее. Опс, давайте вот так. Откроем новые вкладки. Отлично. Видим здесь большой скрипт. Жмем Ctrl-A, чтобы убедиться, что мы скопировали весь текст. Ctrl-C для копирования. Окей, нет проблем. Где у нас тут? Итак, теперь нам нужно понять, где находятся скрипты. Я уже нахожусь в папке со скриптами, но если я вернусь в корневую папку, то я понятия не имею, где находятся скрипты. Но что я знаю, так это то, что скрипты имеют расширение NS. Так что давайте введем команду locate. Что делает эта команда? То же, что и в ее названии «Locate» — «Обнаружить». Она ищет файлы. Так что мы воспользуемся вот таким аргументом в виде расширения NSE. Что это значит? Это значит «Пожалуйста, найдите мне все файлы с расширением NSE». Жмем «Enter» и вот они. Но это нам не очень подходит. Зато мы видим путь, где они находятся. Я не буду использовать весь путь, немного увеличенный, и напишем cd, usr, share, nmap, enter, clear, ls, Итак, Мы в папке nmap, и у нас здесь есть папка скрипт. Но на что еще стоит обратить внимание, так это на nslib. Она слева от папки со скриптами. Прямо здесь. NS, lib, и эти две папки мы будем усиленно использовать. Также есть payloads и так далее, которые нам время от времени будут нужны. Но сейчас давайте просто сфокусируемся на этих двух. И посмотрим, как вообще устанавливаются скрипты. Очистим экран. Перейдем в папку scripts, ls и готово. У нас здесь очень много скриптов. Все эти скрипты используются для разного рода сканирований или эксплойта различных уязвимостей, в зависимости от самого скрипта. И как мы будем это делать? Давайте я проверю, установлены ли у меня нужные скрипты, просто чтобы убедиться. Скопируем вот это. И вставим сюда. Это один из способов проверить наличие чего-то. и снова вставим. И вот мы видим сам скрипт целиком. Скопированный с того сайта. Вот он здесь. Это два абсолютно одинаковых файла. Мы просто выбрали все здесь, Скопировали. И вставили в папку со скриптами. Итак, файл у меня уже есть. Есть скрипт. Что же мне теперь делать? Пишем touch. Это команда, я ничего, разумеется, трогать не буду. Кроме клавиатуры. Далее нам понадобится имя файла. Так что просто сделаем вот так. Я его уже создавал, ls, то же самое. Окей. Он уже есть, так что я его создать не могу. Но у вас все пройдет отлично. Далее вы можете использовать редактор nano, вставить имя. Помните, что имя должно быть такое же. И просто вставляем код сайта в наш файл. Файл, который мы только что создали. Так что все, что нужно сделать, это написать nano, имя файла, который мы хотим создать. У меня уже такой есть, но я просто также скопировал его с сайта. Это все, что нужно сделать. Убедитесь, что имя абсолютно такое же, как на сайте. Если вы берете отсюда скрипт, то берите и имя. Давайте откроем новую вкладку. У меня здесь несколько скриптов. Давайте возьмем один. Это будет AFP. Копируем. Проверю, есть ли такой. LS. Вставляем. Да, такой есть. У меня есть многие из тех скриптов. Но вам придется вручную их устанавливать. Я только что показал, как это сделать. Просто создаем файл с именем скрипта, которое берем с сайта. А затем наполняем этот файл информацией, которую берем по ссылке скачать. Ctrl-A, Ctrl-C и вставляем в наш файл. Вот так происходит установка. Ниже видим требования. Здесь требуются вот такие штуки. Так что идем в библиотеки. Ctrl-F, Wolns, и вот оно. Это требующаяся библиотека. Давайте я... Да, вот оно, Source Copyright. Функции, мне это не интересно. Пример, иллюстрация. Здесь где-то должна быть ссылка. Exploit уязвимостей, таблица уязвимостей. А, вот она. Source. Здесь нет секции Download, здесь написано Source. Если кликнем, то снова увидим тот же экран, где нам нужно просто скопировать весь текст. Никаких проблем. Та же процедура, что и со скриптами. Просто Ctrl-A, Ctrl-C для копирования. Далее нам нужно то же самое имя библиотеки, которое указано здесь. Имя должно быть обязательно тем же самым. Далее терминал. Выходим из папки скриптов. Нам она сейчас не нужна. ls, где это? cdns и lib. И, LS, и создаем библиотеку здесь. Убедитесь, что расширение... А, давайте просто сделаем это. Это не то, что я хотел создать. Секундочку. Нано. Вернемся на сайт. voln.lua Терминал, вставляем. А, окей, у меня уже такая есть. Но если бы не было, я бы просто вставил код в файл и нажал Ctrl-O для сохранения. Так что все, что нужно сделать. Буквально, просто несколько процедур копипаст. И все. Множество этих файлов и скриптов будут установлены по умолчанию, так что не беспокойтесь. Просто на случай, если вам понадобится что-нибудь особенное, то вам придется зайти на сайт и выполнить данную процедуру, которую мы только что рассмотрели. И все, больше ничего. Очищу экран. Если у вас возникли какие-то проблемы, то напишите мне в секции вопросов. Я буду рад вам помочь, чем смогу. Давайте выполним последнюю команду. Вставляем. Здесь вместо слова target цель вставляем IP 192.168.0.1 Это мой роутер, это мой сетевой адрес, но также можно использовать и внешний IP, если он у вас есть. У меня выхода в интернет с этого роутера нет, так что я делаю так. Жмем Enter и погнали. У нас есть VPA ключ, прошу прощения, VPA пароль, прекрасный пароль. Тест 123456789 4, 5, шесть семь восемь девять. Самый оригинальный, который только можно увидеть. И SSID где-то здесь. Просто поищите. Что более важно, есть пин по умолчанию. Вам он может понадобиться. Потому как если пользователь изменит пароль, то вы знаете пин. А зная пин, вам пароль уже не потребуется. Потому как я показывал вам ранее, что делать с пином. Видео про Ривер. Таким образом, вы легко вытащите новый пароль с помощью пина, забив его в ривер. Никаких проблем. Итак, я закончу это видео здесь. Вот таким способом мы можем получить пароль точки доступа. Чтобы ввести сюда IP, вы можете использовать команду defiz.il и сюда написать имя файла с IP-адресами. Выглядеть он должен как-то так. 192, 168, 1, 1, дефис 195. Далее 192, 168, 44, дефис 98, 1, дефис 33. Это диапазон IP-адресов, которые вы можете вставить в этот файл. И далее использовать их в Nmap с помощью команды IL. Nmap пройдется по всем IP-адресам в диапазонах, которые мы указали, и выполнит ту же процедуру для каждого IP. Так что был рад вас видеть, и до следующего видео. Привет всем, и добро пожаловать. Сегодня я покажу, как работать с настройками DNS и как мы можем перенаправить трафик конкретного пользователя, например, на вредоносный сайт, с помощью которого мы будем этого пользователя эксплотить, и так далее, и тому подобное. Что я имею в виду? Когда кто-то вводит доменное имя в браузере, давайте я покажу. Откроем браузер. Небольшие тормоза. Потому что сегодня у меня запущено 10 миллиардов программ одновременно. Итак, пишем, например, тройное w facebook.com. Воспользуемся этим сайтом для нашей экспериментальной работы. Прежде всего, потому что у него хорошая защита. Но с самим сайтом Facebook мы ничего делать не будем. С его официальным доменом. Пользователь вводит доменное имя вроде этого. И вместо перенаправления на верный IP-адрес, он перенаправляется на какой-то IP, который ввели мы. Наш IP, на котором стоит веб-сервер, и прослушивает весь получаемый трафик. И пользователь таким образом видит клон сайта, на который он заходит, и вводит свои учетные данные. Когда он это сделает, мы получаем учетные данные, и можем делать с ними все, что душа пожелает. Это просто пример того, как это может быть. Это срабатывает не во всех случаях, иногда нужна небольшая подстройка, в зависимости от сайта, и так далее. В целях этого видео я запустил две виртуальные машины. Одна из них это Kali Linux, а вторая это Windows 8.1. Это наша жертва. Физических машин у нас нет. Вроде там трех-четырех машин, на которых мы можем это протестировать. Но это совсем не важно. Совершенно не важно. Процедура будет абсолютно такая же. Буквально никаких различий. И самая лучшая часть в том, что мы можем комбинировать несколько техник, которые изучили в прошлых видео. Например, эта техника также может комбинироваться с SSL Strip. Это будет более сложный метод. Требует более тщательного подхода. Итак, давайте загружу машину. А пока она грузится, перейдем к нашей кали. Войду в нее. Похоже, слетели гостевые дополнения. А нет, полный экран есть. Просто нужно время для загрузки, потому как у меня загружены несколько виртуальных машин сразу. Итак, нам понадобится несколько инструментов. Нам повезло, что их не нужно устанавливать, потому как все это уже предустановлено в Kali Linux. Если вы хотите использовать другой дистрибутив Linux, то вам нужно будет их установить. Здесь нет ничего сложного или что-то такое, это очень просто. Вам просто нужно найти их в интернете, скачать с официального сайта и установить. Я отключился. Почему это произошло? Давайте посмотрим сеть... Настройки. Разумеется, потому что у меня выбран беспроводной интерфейс, а я не подключен к беспроводной сети. Итак, убедитесь, что ваши виртуальные машины подключены к интернету, и у вас есть к нему доступ. У меня он появится через секунду, давайте я это проверю. Но, даже если нет, я все равно смогу это сделать. Единственное, что нельзя будет выполнить задуманное нами со внешними машинами, без доступа в интернет. С виртуальными такое сделать можно, но если вы захотите провести нормальную атаку через интернет, то, естественно, он вам понадобится. Кали Linux запущена. В прошлом видео мы пытались компрометировать роутер. Используя этот роутер, мы можем легко изменить настройки DNS. Мы можем выставить в качестве DNS сервера нашу виртуальную машину. И как только откроется браузер, я покажу, что я имею в виду. Опс. Давай. 192, 168, 1, 1, Мы уже получили учетные данные в прошлых видео, так что просто введем их. И погнали. Немного увеличу. Это интерфейс роутера TP-Link. Здесь множество настроек. Но нам интересны настройки DNS. Давайте я их найду. Есть множество различных интерфейсов роутеров. Различные настройки, различные конфигурации, так что порой может потребоваться какое-то время, чтобы понять, что есть что. В расширенных настройках мы видим фаервол. Если мы хотим установить мост с роутером, его нужно отключить. И это прекрасно. Пройдет даже Ping of Death. Смертельный пинг, если мы отключим фаервол. Я думаю, это правда, потому что он его блокирует. Далее еще несколько вещей: NAT, раутинг. Можно посмотреть, кто подключен к роутеру, VLAN, ADSL, где можно посмотреть учетные данные для выхода в интернет. Но нам это не интересно. Мы ищем DNS настройки. Я думаю, я могу найти их здесь. Интернет, IP-адрес. Статик IP, сетевой шлюз, NAT, TCP, инкапсуляция, мост, ISP, виртуальный канал. Окей, здесь этого нет. Идем далее. А, вот оно. Получить адрес DNS сервера автоматически. И это не то, что нам нужно. Я хочу использовать пользовательский DNS. Так что дайте мне вписать то, что я хочу. И я напишу IP-адрес моей виртуальной машины. Его можно узнать, написав ifconfig. Отлично. Это наш IP-адрес. Это динамический IP-адрес. Так что, надеюсь, он не изменится во время этого видео. Для того, чтобы провести данную атаку на большом расстоянии, удаленно, поскольку такая атака и должна проводиться удаленно, например, вы находитесь где-то в Европе, а кто-то еще в восточной части России, или что-то такое, вы сможете это сделать, но вам понадобится статичный IP-адрес. Не обязательно прям статичный, но вам понадобится настроить свой роутер для того, чтобы использовать один IP. Что рекомендую я, так это просто приобрести VPN. Ранее я описывал, как его использовать, так что просто приобретите VPN и статический IP. Тогда вы сможете проводить подобные атаки без каких-либо проблем. На любом расстоянии и так далее. Я ввел вот такой сервер. И когда вы ввели фейковый DNS сервер, который создали, неплохо было бы ввести Fallback IP. Это будет 8.8.8.8. Это гугловский DNS сервер. Вы можете спокойно его использовать. Он довольно неплох. Open DNS и Google DNS это два наилучших DNS сервера в мире по крайней мере, из тех, что знаю я. И люди часто их используют, они довольно безопасны. Причина, почему я его использую, поскольку наш сервер не может быть постоянно запущен, мы хотим запустить его, получить то, что нам нужно, и вырубить свою машину, или что-то вроде того. И как только мы это сделаем, наша жертва не сможет зайти в интернет. Таким образом, мы вызовем подозрение, и это может стать огромной проблемой. А это, разумеется, не то, чего бы мы хотели. Так что мы хотим, чтобы здесь все продолжало функционировать, даже когда мы вырубили наш сервис. Жмем «Save» и ждем. Это не очень хороший роутер, так что требуется подождать. Он довольно медленный. Не беспокойтесь, если не сработало с первого раза, попробуйте несколько. Все должно рано или поздно сработать. Давайте я очищу экран, и в следующем видео мы воспользуемся нашими инструментами и посмотрим, что мы сможем с ними сделать. А пока, был рад вас видеть, и до следующего видео. Привет всем, и добро пожаловать. Сегодня я продолжу нашу тему и начну использовать инструменты, о которых говорил ранее. DNS Chef и Set Toolkit. SetToolkit позволит нам... Ну, на самом деле его называют просто set, но здесь нам придется вызывать его командой setToolkit. Итак, мы будем использовать его для клонирования сайта. А DNS-шеф мы будем использовать для перенаправления всех запросов на этот сайт с машины, которая зайдет на наш DNS-сервер. Возможно, это звучит сложновато, Сразу и не понять, но дайте мне немного времени, и вскоре вы очень быстро все поймете. Давайте продолжим и выполним вот такую DNS-шеф команду. Вы можете сделать это вручную, настроить DNS-сервер для локального запуска, задать IP хоста и так далее. Но это немного сложно, там множество конфигураций, намного проще воспользоваться DNS-шеф, и здесь у нас есть несколько аргументов. Например, сейчас вот такое доменное имя перенаправляет нас вот на такой IP-адрес. Так что вы можете задать здесь любой сайт, и он будет браться из вашей сети. То есть наш фейковый сайт. Здесь мы видим аргумент fake domains. Сюда мы задаем имена настоящих доменов и назначаем интерфейс. Вот что я имею в виду. Здесь мы вводим фейковый IP из нашей сети, на котором запущен наш сервер Apache. Или мы можем ввести сюда наш паблик IP. Если мы используем его, то нам нужно будет настроить наш роутер для перенаправления всего трафика на наш веб-сервер. Однако это делать не рекомендуется. Вместо этого, что намного лучше, использовать VPN. В прошлых видео я показывал, как его установить и настроить. Это довольно просто. Нужно добавить VPN в сетевом менеджере. Вот, собственно, и все. Вам понадобится PPTP VPN со статическим IP-адресом. Я думаю, он стоит порядка 10 баксов в месяц. Так что он вам понадобится, если вы хотите провести такую атаку вне вашей локальной сети. Но в локальной сети мы будем использовать локальный адрес. Заметьте, что никаких отличий не будет. Атакуете вы по локальной сети или по внешней, единственное различие будет в используемом IP-адресе. И второе, что нам предстоит, это работа с каждым отдельным сайтом. Однако, есть некоторые проблемы с кэшем браузеров, так что это может вызвать некоторые затруднения. Но посмотрим, как пойдет. Во-первых, мы поставили на роутере наш собственный DNS. Мы изменили настройки DNS, и теперь нам нужно запустить DNS-шеф. Интерфейс. Вот здесь, это просто тот интерфейс, который вы используете. Если вы не уверены, какой именно, вы можете проверить его с помощью ifconfig, как я показывал в прошлом видео. Или вы можете просто ввести все нули. Вместо 192 выводите 0, вместо 168 0, 0 вместо единицы и вместо 102. Это должно сработать. Но посмотрим, как будет. Я сделал несколько попыток перед записью видео, и у меня возникло несколько проблем. Надеюсь, вы с ними не столкнетесь. У меня возникли проблемы с конфигурацией, которую я запускал на заднем фоне. Мне пришлось многое менять, но вам ничего из этого, скорее всего, не потребуется, потому как вы будете использовать свой домашний компьютер, на котором нет всех тех сумасшедших вещей, которые есть у меня. Но хватит об этом, давайте уже запустим команду. На случай, если вы не понимаете, что это за IP-адрес, давайте я введу ifconfig. И вот он. eth0 — это интерфейс, который я использую для подключения к интернету. Это мой локальный IP-адрес 192.168.1.102. Это тот же IP, который мы прописали на роутере в виде DNS-сервера. Итак, randomname.com. Окей, это не работает, потому что randomname.com, ну, может, такой, конечно, сайт и есть, но я сомневаюсь. Так что давайте выберем какой-нибудь веб-сайт. Мы не будем ничего делать непосредственно с самим сайтом, так что это не важно. Давайте возьмем мой любимый форум, Linux Questions. Это определенно очень хороший сайт. Здесь вы можете получить ответы на практически любой вопрос, и это великолепно. Я не думаю, что кто-то попытается взломать этот сайт, потому что в этом попросту нет смысла. Здесь ничего важного, просто люди помогают друг другу. Ну да ладно, давайте продолжим и скопируем адрес. Свернем браузер, вызовем нашу команду, где в аргументе «фейк домен» вставим адрес сайта linuxquestions.org. Жмем Enter. И все запросы, наш DNS-сервер, все запросы этого сайта будут перенаправлены на вот этот IP-адрес, который является нашим веб-сервером. Но ничего хорошего из этого не выйдет, если мы не запустим наш веб-сервер. Так что, давайте позаботимся об этом. Очистим экран. И у меня здесь ничего важного нет. Теперь нам нужно вызвать setToolkit. Set Toolkit. С двумя O. Обратите внимание, здесь нет двойного T, просто set и двойное O. Жмем Enter. И этот инструмент невероятно прост в использовании. Проще некуда. Он очень мощный, и в то же время очень простой. Я понятия не имею, как они этого достигли, но так и есть. Итак, у нас есть неплохой набор опций, которыми мы можем воспользоваться. Я настоятельно рекомендую почитать о них. Например, в помощи. Шестая графа. Просто посмотрите, что они делают. Скорее всего, все вы не попробуете, но я советую выбрать парочку помимо тех, что мы будем использовать сегодня, и посмотреть, как они работают. У каждой опции есть свое подменю. Давайте зайдем в социальную инженерию. Как видим, Spear Phishing, вектор целевого фишинга, вектор атаки веб-сайтов, генератор зараженного носителя, Payload, MassMailer, множество различных вещей. И понять, что они делают, в принципе, можно по их названию. Но я настоятельно рекомендую почитать о них побольше и пробовать, пробовать. Потому как здесь так много опций, так много векторов атаки, что просто невероятно. Все это связано с нашей работой с сайтами, с которыми мы будем работать. Все это связано. И не только в SetToolkit, но и другие инструменты Kali Linux. Их так много, так много опций. И все это поможет нам в работе. Так что не беспокойтесь. Итак, что нам нужно? Веб-сайт Атак Vectors. Выберем это. И снова у нас куча подменю. Давайте приступим к методу сбора учетных данных, потому что нам нужны учетные данные. Так что жмем 3. Теперь нам нужен клонер сайта. Мы хотим клонировать сайт. И поместить его на наш локальный веб-сервер. Это веб-шаблон, если таковой у вас имеется. Далее клонирование сайта и импорт кастома. Жмем 2. IP-адрес. Мне нужен IP-адрес. И для того, чтобы получить IP, я воспользуюсь командой ping. Немного увеличу nslukup linux Отлично. nslookup. Окей. Okay. Это домен, а это IP-адрес. Скопируем его. Можно узнать его и таким способом. Это намного легче. Просто пишем ping, и готово. Same, same address, Тот же самый IP, просто другой метод. Просто хотел показать что-то еще. Окей, IP-адрес. Но нам на самом деле он не нужен. Прошу прощения, это моя ошибка. Эта опция использует IP, на который будет помещен сервер. Это моя ошибка, здесь нам нужно ввести 192 192.168.1.102. Это наш IP-адрес. Также здесь говорится, что если вы используете внешний IP-адрес, то используйте ваш внешний IP-адрес. Но мы, разумеется, используем наш локальный IP. Но вы можете использовать и внешний, как в случае с VPN. Жмем Enter. Теперь нам нужно доменное имя. Полное. Вместе с HTTP. Так что просто копируем его. Ctrl-C и вставляем сюда. Готово. Отмечу, что здесь протокол HTTP, но это также работает из HTTPS, никаких различий. Просто вводим сайт с HTTPS, и он без проблем клонируется. Как видим, здесь написано, set поддерживает как HTTP, так и HTTPS. Так что об этом беспокоиться не стоит. Здесь все написано. Я пробовал сделать это и с HTTPS сайтом, все работало без проблем. Окей, погнали. Клонирование началось, это займет какое-то время. Есть множество видео в интернете, которые говорят, что вам нужно подождать, пока пройдет эта процедура. Но в новой версии Set ждать не нужно. Так что просто жмем Enter. 99 для выхода. Снова 99. Выходим из социнженерии. Очистим экран. Наш сайт клонирован. Давайте я покажу вам, как видим, здесь написано linuxquestions.org. А если я теперь впишу 192-168-1102, видите, это наша IP, а сайт тот же. Окей, масштабирование немного другое. Я думаю, можно увеличить, также никаких проблем. Да, отлично. Сайт, который мы скопировали, даже лучше, потому что на нем нет рекламы. И это фантастика. Реклама не скопировалась. Сайт, который мы скопировали, также содержит JavaScript, который собирает учетные данные. Как это сделать? Я покажу в следующем видео, где мы будем извлекать учетные данные и сохранять их в файл на нашем компьютере. Это очень важная атака, в основном потому, что предыдущие атаки, которые я показывал, довольно специфичны. А это основная атака. Она будет работать практически всегда. Она может быть использована в комбинации с SSL Strip, так что представьте, что вы можете удаленно использовать SSL Strip для того, чтобы убрать шифрование защищенных сайтов. Но SSL Strip срабатывает не всегда, так что это довольно сложно. Итак, я оставлю все запущенным. И был рад вас видеть. И до следующего видео. Привет всем, и добро пожаловать в третью и финальную часть данного сегмента по теме DNS. Итак, совсем недавно мы поменяли настройки DNS на удаленном устройстве, чтобы все запросы перенаправлялись к нам. И эта процедура до сих пор запущена с предыдущих видео. Как видите, запросы отправляются. У меня также запущен сет, но я его не вижу. Мы сделаем следующее. Здесь будут храниться пароли. Это файл, который даст нам важную информацию, которую мы хотим добыть. Кстати, протестировав, я понял, что реклама так и работает при доступе с другой машины. Продолжим и напишем CD slash var slash тройной W enter slash enter ls. Отлично. Видим индекс html. Это копия сайта. О, прошу прощения. О да. У нас здесь очень много всякой фигни. Здесь содержится копия сайта, если я не ошибаюсь, но это не важно. Что там на самом деле, неинтересно. Так что, вот этот конкретный файл, Harvester и дата 2015-3. Маркировка на конце. Что мы сделаем? Напишем tail, пробел, дефис f, пробел, слэш, а, нам нужно не слэш, мы и так в нужной директории, так что просто Харвестер и жмем Enter. Таким образом мы получим ленту событий в реальном времени и будем знать, что происходит. В момент, когда вы что-то увидите, когда получили пароль, например, можно вырубать DNS-сервер, запущенный на нашем компьютере, и позволить клиенту продолжать работу, не посылая всю информацию через нас. Мы хотим вырубить нашу атаку, когда получили нужную информацию. Сперва информация проходит через первый DNS-сервер в настройках, если наш сервер включен. Таким образом роутер проверяет DNS-сервер. Если он не работает, то роутер использует второй сервер. Всегда в такой последовательности. Так что как только вы выключили сервер, ничего страшного, информация пройдет через другой dns как только включили сервер, информация снова идет через нас. Таким образом, мы просто добавляем дополнительный уровень безопасности к нашей атаке. Продолжим, откроем наш браузер и пишем URL, который мы использовали в видео. www.linuxquestions.org Жмем Enter. Пошла загрузка. Загрузка прошла не очень удачно. Посмотрим, в чем проблема. Перезапуск. Снова перезапуск. Окей. Я только что загружал этот сайт. Похоже, я что-то упустил. Но не важно. Давайте я просто удалю историю и попробую снова. Еще кое-что. Это очень важно. Когда вы поставили настройки DNS, то на компьютере может храниться кэш. И ваша атака не увенчается успехом до тех пор, пока пользователь не перезапустит браузер. Если вы подумали, что это большая проблема, то нет. Поверьте, люди постоянно включают и выключают свой браузер. Как минимум раз в день вы можете провести такую атаку. Как минимум раз, а то и больше. Так что не беспокойтесь об этом. Тройное W. LinuxQuestions.org, Enter Давайте посмотрим, что будет. Нет, сайт выглядит не очень. Иногда такое случается. Держите это в уме. Что не всегда все идет гладко. Бывают и такие казусы. Но URL тот же самый. Давайте проверим. http-двоеточие двойной слэш тройной w linuxquessions.org Такое происходит не всегда. Не всегда проблема с загрузкой файлов. Но время от времени и на некоторых сайтах такое случается. Это риск, на который нам необходимо идти. Мы можем проверить это. Но давайте просто попробуем это на другой машине. Посмотрим, что будет. Давай. У меня запущено три виртуальных машины, так что это довольно большая нагрузка на мой компьютер. У меня небольшие проблемы с мощностью. Окей. Linux Questions. Выглядит немного не так, кривовато, но по-прежнему загружается. Если такое происходит, то стоит повторить процесс заново, полностью. Удалить файлы в директории var. Ну, давайте покажу, что нужно сделать. Итак, все эти файлы, нам нужно их удалить и повторить процесс клонирования с помощью setToolkit. DNS-шеф трогать не нужно, просто повторить процесс setToolkit. Все должно заработать. Если работает, прекрасно. В большинстве случаев так и будет. Но если нет то мы где-то застряли. Я не знаю других способов, которые могут помочь. Просто пытайтесь переклонировать сайт снова. Секунду назад сайт работал нормально, но сейчас есть какие-то проблемы. И как я говорил ранее, это просто риск, на который нам приходится идти. Если что-то не работает, лучшее, что мы можем сделать, это сперва проверить все на нашей виртуалке. Но даже если все нормально, то что-то все равно может пойти не так. Помните об этом. Все тестировщики сталкиваются с этим. Нет никаких гарантий. В любом случае, если вы повторите этот процесс, это будет неплохим упражнением. Вы можете продолжить и вписать свое имя пользователя. Пропишем. Relax и ниже тест. Зайдем. Окей, разумеется, ничего не получилось. Но давайте посмотрим, что в нашем файле. Как видите, все записано. Обе попытки. VB login username relax, cookie user, это я, vbloginpassword, ничего. В первый раз я ничего не ввел но во второй раз я ввел релакс и тек и тест здесь это есть давайте попробуем это исправить давайте попробуем заставить работать эту фигню удалим харвестер set toolkit сделаю все быстро social engineering атак website атак векторс credential «Site сайт cloner 192 168 1 102 http двоеточие slash slash linux-questions.org А, я забыл тройное W. И то, что я сейчас сделаю очень тупо, потому что вам всегда стоит копировать и вставлять доменное имя. Просто, чтобы быть уверенным. Но я гений, давайте это пропустим Что-то, наверное, пошло не так Давайте выйдем отсюда И посмотрим, что у нас получилось Tail -f harvester. Вернемся к нашей Windows-машине Перезагрузим сайт и посмотрим, что будет Окей, есть кэш Давайте я просто удалю историю. Да, удалим всю историю, которая удерживает нас от успешных попыток. И теперь введем адрес сайта. Пожалуйста, работай. Посмотрим. Упс. Окей, okay, давайте посмотрим, исправил ли я это. Откроем командную строку. NS. Стоп, перед этим Kali. Открою настоящий сайт. Окей, okay, остановим это. Отлично. Окей, я останавливал видео, чтобы разобраться, в чем проблема. И это довольно глупо. Сейчас увидите. Смотрите, DNS-прокси остановлен. Здесь больше ничего не происходит. Харвестер все еще мониторится, но на сайт уже никто зайти не может. Это реальный сайт linux.org. Настоящий linuxquestions.org. Это реальный сайт, вот как я узнал. nslookup. Используем эту команду. И напишем linuxquestions.org. Смотрите, что произойдет. Имя linuxquestions.org и адрес 75126162205. Это настоящий сайт. Так я открыл его на этой машине. Это не клонированный сайт. По каким-то причинам настоящий сайт сейчас выглядит именно так. Может это какой-то баг, но это ввело меня в заблуждение. Я мог бы отредактировать это видео и вырезать эту часть, но я понял, что хочу показать это вам. Вот почему. Не всегда, когда что-то не получается, не всегда это происходит по вашей вине. Часто что-то случилось на сайте, потому что наша атака работает, прекрасно работает. Просто сайт сам по себе выглядит так. Это не клонированный сайт, а настоящий. Давайте я подведу итог. Я советую попробовать вам этот метод. Сделайте попытку. Можете клонировать любой сайт, какой вам нравится. Можете скачать сайт откуда-то и попробовать в своей сети. Создать, так сказать, оборудование для тестирования, в котором вы можете творить все, что угодно. И вы увидите, что порой он загружается правильно, порой нет. Но время от времени это будет верный сайт. А вы будете думать, что что-то не так. Но нет, вы можете легко проверить это с помощью NS Lookup, и увидите IP-адрес, на который посылаете запросы. И если это верный адрес настоящего сайта, но в этот самый момент происходит что-то не то, то значит, что что-то пошло не так, что-то где-то не работает. Но такое будет происходить довольно редко, я вас уверяю. Я остановил запись и потратил, наверное, час на то, чтобы понять, что у меня не так. Пытался выяснить это, до тех пор, пока не понял, что настоящий сайт так и выглядит. Так что попробуйте сами этот метод. Попробуйте другие атаки Set SetToolkit. Позже мы попробуем кое-что еще, связанное с эксплойтом сайтов. И что можно с этим сделать? Например, SQL-инъекции, Java-инъекции в URL... Так что, если мы изменяем URL, мы можем запустить JavaScript. И таким образом получить удаленный контроль над чьим-то браузером. Мы будем делать еще много интересного, а пока я закончу это видео. И был рад вас видеть. До следующего видео! Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я начну главу об SQL-инъекциях. Перед тем, как мы приступим к самой главе, я введу вас в понятие самой SQL-инъекции, перед тем, как демонстрировать этот метод. Я покажу все очень детально, как провести такую атаку. Но сперва объясню несколько вещей. Что такое SQL-инъекции в целом? Что они из себя представляют? Ну, имя говорит само за себя. Мы просто вставляем SQL-код, в HTTP-запрос или где-то на сайте. Что мы тем самым делаем? Мы получаем информацию с баз данных, обслуживающих данный сайт. Вытаскиваем информацию из этих баз данных, чтобы она была показана на самом сайте. Это способ проверить учетные данные. Например, мы вводим имя пользователя и пароль. Веб-сервер принимает их. Ну, на самом деле, не сам веб-сервер, а приложение, которое стоит на веб-сервере. Сравнивает учетные данные с учетными данными, хранящимися в базе данных. Если они совпадают, вы можете войти в аккаунт. Если же нет, то, разумеется, не можете. Доступ закрыт. Однако чаще всего учетные данные пользователей, особенно пароли в базах данных, зашифрованы. И это проблема. Особенно если используется MD5 хэш. Его не просто взломать. Возможность есть всегда, но это займет очень много времени. А если кто-то использует очень сложный пароль, то этого не случится и вовсе. Теперь вы можете подумать, зачем нам это делать? Зачем это нужно, если мы все равно не можем получить данные пользователей? Какой в этом смысл? Смысл есть. Во-первых, мы можем добыть зашифрованные пользовательские данные и воспользоваться несколькими компьютерами для их расшифровки за довольно короткий промежуток времени. Это первый способ. Или мы можем извлечь какую-то другую полезную информацию, но какую? Какая там может быть информация? Что мы можем использовать? Позвольте мне напомнить об уже случившихся случаях. На самом деле это происходит каждый день, просто этого нет в новостях и так далее. Группа хакеров, черношляпных, взломали базу данных. И несмотря на то, что пользовательские данные были зашифрованы очень хорошо зашифрованы, там была очень сильная защита паролей. Так что они не смогли использовать пользовательские данные для входа. Однако информация о кредитках, номера кредиток, хранились там в чистом тексте и были украдены. Таким образом, было украдено около 50 тысяч кредиток. Просто представьте, сколько людей от этого пострадало. 50 тысяч кредиток. Что они с ними сделали? Скорее всего, продали. Некоторые, наверное, попытались использовать, некоторые использовались в интернете для отмыва денег. Я просто хочу пояснить, что учетные данные это не вся информация, хранящаяся в базах данных. Там очень много интересных вещей. Таких, как кредитки, например, других полезных штук, которые мы можем извлечь в зависимости от самого сайта. Иногда вы не сможете получить пароли, но сможете получить интересную информацию о каких-то пользователях. Порой вы получите то, что хотели, даже не аутентифицируясь под этим пользователем. Так что, если вы хотите, например, после аутентификации, если вы, конечно, не хотите просто украсть пароль, вы хотите залогиниться и узнать какую-то информацию. Порой не нужно будет входить под пользователем. Эта информация может храниться прямо в базе. И это фантастика, потому что вам не придется... То есть, разумеется, ваше соединение будет в логах сервера, и это проблема, но мы также можем удалить записи с помощью специальных команд. Не только в SQL, но и в других базах. Можем удалить логи. Иногда можем вставить туда код, но это делать не рекомендуется. Мы можем, например, вставить SQL-запрос, который будет инициировать сам себя. Таким образом, можно будет сделать множество интересных вещей. Итак, хватит говорить, давайте установим нашу виртуальную лабораторию. Потому что мы не можем сделать это с каким-то сайтом. Как я объяснял ранее, это незаконно. И вы не должны этого делать. Разумеется, вы можете, но это нелегально. Я понимаю, некоторых я уже начал раздражать, повторяя свои предупреждения. Прошу за это прощения. Но это необходимо. Не знаю, я себя так лучше чувствую. Просто говоря, что вы не должны этого делать. Не должны делать ничего нелегального. Можно просто установить прекрасную лабораторию для тестирования на своем собственном компьютере. На своей машине. С теми же особенностями, с той же защитой, и попытаться взломать ее, не рискуя своей свободой. И так далее. Итак, первое, что нам понадобится для этого видео, это Damn Vulnerable Web Application чертовски уязвимое веб-приложение. Оно нужно нам, несмотря на название. Это реальное название приложения. Заходим на сайт www.dvwa.co.uk. Кликаем download. Я уже скачивал его несколько раз для проверки, и потому что забывал включать запись. Сохранить, жмем «Ок», заходим в папку загрузок, или можем просто открыть прямо отсюда. Итак, еще раз. Кликаем на стрелочку в правом верхнем углу, кликаем «Unzip файл» и видим, что в нем. Жмем «Извлечь». Файл распакуется в папку по умолчанию. Жмем «Выход». Наша папка по умолчанию для загрузок называется «Downloads» — «Загрузки». Так что идем в директорию Home, далее Downloads, видим dvwa, это файл, который мы извлекли из архива. Отлично. Итак, это dvwa108. Я распаковывал его уже несколько раз, так что непонятно из какого именно файла. Если вы не хотите открывать его здесь, идем в браузер, и переходим в папку загрузок. Видим zip файл, у меня их три, три одинаковых файла. Двойной клик, распаковать, распаковать, и все. Все. Никаких проблем. У меня файл перезаписался, но ничего страшного. Это тот же самый файл. Вот почему я растерялся, что их два. Но хватит об этом. Вот наша папка. Нам нужно скопировать ее в папку сервера. Открываем терминал. Вводим следующую команду. cp, пробел, дефис, заглавное R, v, заглавная R для режима рекурсий. Таким образом будут скопированы все подпапки. А v для вербализации. Таким образом мы увидим, что именно скопировалось. Пишем slash, home, Нет, мне не нужна. Нет, не Home, прошу прощения. Root? Ну давай. Зачем ты опять? Slash Home? Я потрясен. Реально потрясен. Давайте посмотрим, где это. А, оно в Home Test. Окей, прошу прощения. Я зашел под обычным пользователем и не понял этого. Так что пишем cp, пробел, слэш, заглавное r, v, пробел, слэш, home. Ваше имя пользователя. Мое это тест. Ваше будет другое, наверное, но мое это тест. Далее пишем слэш. Downloads и dv. Отлично. Это папка, которую нам нужно скопировать. А скопируем мы ее в var, тройное w, slash, enter. Готово. Как видим, мне показали каждый файл, который был скопирован. Очистим экран. Теперь, если вы следовали моим предыдущим видео, если вы заметили, то у меня было несколько других файлов в этой папке. Перед тем, как я начал это видео, я очистил эту папку. Сделаю вот так. PWD, Print Working Directory. Отобразить рабочую папку. Итак, если у вас что-то есть в этой папке, вам нужно это удалить перед копированием. Либо вы можете скопировать эту папку и потом удалить остальное. Но первый вариант, разумеется, проще. Просто убедитесь, что ничего не будет мешать каким-либо образом нашим веб-приложениям. Однако, если вы знаете, что делаете, то можно оставить необходимое в этой папке. Никаких проблем. Итак, это все наше введение. Я немедленно продолжу запись в следующем видео, там, где мы сейчас остановились. Я был рад вас видеть. И перед тем, как закончить это видео, я хочу отметить, что видел несколько пожеланий пользователей раскрыть какую-то конкретную тему, объяснить какой-то вопрос. Я позже к этому вернусь. Если смогу, сделаю дополнительное видео. Так что спокойно задавайте свои вопросы, пишите пожелания, если у вас таковые имеются, если вам что-то интересно по теме нашего этичного хакинга, не стесняйтесь спросить. Не факт, что я сделаю видео, но я точно прочитаю вопрос. И есть шанс, что в свободное время я запишу ответ. Но я точно прочитаю и отмечу это. Я вам гарантирую. И если совпадет мое свободное время, если будет достаточное количество вопросов, например, по какой-то теме, то я обязательно сделаю видео. Так что, был рад вас видеть, и до следующего видео. Привет всем, и добро пожаловать в продолжение нашей темы. Не будем долго ждать, и вернемся к тому месту, где я остановился в предыдущем видео. Итак, первое, что нам нужно сделать, это написать chmod. Пробел слэш Нет, простите. Дефис ар для рекурсии. И v для вербализации. Slash var. Slash тройной w. Slash dv w a. Жмем Enter. О oh, да, chmod требует задания режима. Так что 777. Перейдем в глобальный режим. Давайте я еще раз покажу эту команду. Очищу, отлично. Вот команда, которую нужно ввести для того, чтобы сменить режим папки. Мы это сделали, поэтому видим ее здесь. Если мы этого не сделали, то здесь мы ее не увидим. Переходить в глобальный режим довольно плохая идея, но учитывая, что мы запускаем этот сервер в локальной сети, то нет ничего страшного. Никто снаружи доступа к нему не имеет, так что пока вы единственный человек, у которого есть доступ к этой папке, к этому веб-серверу. Это все не важно. Итак, продолжим и кликнем по папке. Сразу видим вот такие надписи. Невозможно подключиться к базе данных. MySQL Error. Жмем сюда и устанавливаем базу данных. Жмем создать базу данных. Опс, что у нас тут? Невозможно подключиться к базе данных. Пожалуйста, проверьте файл конфигурации. Окей. Okay прав. Нам нужно проверить конфиг и добавить несколько дополнительных параметров. Но сперва нам нужно запустить наш SQL-сервер. Пишем app. Прошу прощения. AppDeficeCache. Search. MySQL. Пробел. Pipe. Давай, дай pipe. Отлично. Grab, дефис i database, пробел, снова pipe, less. Итак, мы направляем все в less, так что вывод остановится. Остановится он, когда заполнится экран. И я смогу скроллить и просматривать пакеты. Отлично. Итак, что у нас тут? Выглядит как то, что нам нужно. Но нет. Нам нужен клиент. Там должно быть написано client, «клиент». Вот оно, MySQL Client. Копируем название. Жмем Q для выхода. Пишем apt get install. Вставляем название пакета, MySQL Client. Сервер у меня уже установлен, так что это не ошибка. Готово. Если сервер не установлен, то ничего страшного, просто пишем такую команду. Жмем Enter, и готово. Дайте я ее найду. Итак, эта команда, которую я выделил, ее нужно также запустить. А вот эту нужно запустить второй. Надеюсь, понятно. Далее мы сможем получить доступ к нашему SQL серверу. Что нам нужно? Теперь пишем сервис mysql restart, или просто start. Да, запуск сервера базы данных mysql, mysql уже запущен. Так что я напишу restart, остановка, старт, отлично. Повреждены или не закрыты. Окей, okay, нет проблем. Позже мы с этим справимся. Немного почистим, никаких проблем. Итак, вам нужна эта команда сервис MySQL Start, поскольку он не запустится по умолчанию. Но на моей системе сервер уже был запущен, потому как я сперва тестирую все, что хочу вам показать. Продолжим и очистим экран. Пишем mysql, пробел, h для хоста, localhost, пробел, u для юзера, root, пробел, дефис p для пароля. Если вы делаете это впервые, не вносили никаких изменений в конфигурацию базы данных, то не нужно использовать параметр p. Так что никакого параметра p. Удалите его. И вот что вам нужно написать. У меня появится ошибка, доступ закрыт, потому что я использую пароль. Написано не использован пароль, потому что я не ввел для него параметр. Но если вы запускаете впервые, то вот команда, которую вам нужно использовать. MySQL, пробел, defis, h, localhost, пробел, defis, u, пробел, root. Никаких параметров для пароля. Поскольку я уже установил пароль, то я введу параметр p. И введу свой пароль. Готово. Сервер запущен. Я могу без проблем к нему подключиться. И сейчас я использую базу данных MySQL. Вот что нужно будет вводить во второй раз, когда установите пароль. Просто добавить p. Аргумент для пароля. А в первый раз просто пишем вот эту команду. Не буду снова ее повторять, надеюсь, вы все поняли. Если нет, то не стесняйтесь задавать мне вопросы в специальной секции на Udemy. Итак, синтаксис команд MySQL отличается от Linux. Например, нет команды Clear очистить. Так что для этого нужно будет вводить другую команду. Чтобы был такой эффект. Итак, я подготовил небольшой список команд, которыми мы сегодня воспользуемся. Хочу, чтобы вы на них заглянули. Ну, давай редактировать шрифт давайте 16 я гений так 16 так будет видно немного лучше отлично вот команда которую нам нужно запустить вы можете ввести любой пароль по желанию. Я ввел тест, поскольку эта машина у нас для тестирования, и я решил написать что-то подходящее по смыслу. Но если вы хотите лучше себя защитить, то введите что-то из 8 символов, например, добавив заглавные буквы, цифры, знаки, и чтобы этого не было в словаре. Но опять же... Не относитесь так серьезно к безопасности на данный момент, потому что это виртуальная машина, и только у вас есть к ней доступ. Только вы будете использовать этот SQL сервер. Так что я не думаю, что здесь нужен сложный пароль. Я использую тест. По окончанию этого видео я, скорее всего, удалю эту машину, так что это команда, которая нам понадобится. Заглавные буквы здесь не обязательны, но это выглядит удобнее. Если напишите это в нижнем регистре, команда все равно сработает. Я пропишу ее без точки с запятой. Посмотрим, что будет. Копируем, вставляем сюда. И все как в английском языке. Тут сказано «Установить пароль для пользователя root». Для локального хоста равно «пароль» и в скобках в кавычках пишем «пароль». Кавычки — это не часть пароля, пароль нужно вписать между ними. Если я нажму Enter, ничего не произойдет. Мы просто сдвинемся на строчку ниже, где ожидается другая команда. Здесь мы можем добавить дополнительные параметры, но я этого делать не буду. Я просто установлю простой пароль для своей базы данных, и все. Вы можете поискать в интернете про установку пароля для MySQL. Вы найдете описание тонны параметров, начиная от шифрования и заканчивая заменой всех паролей на новые. И так далее. Но сейчас я просто введу точку с запятой, но если хотите ввести дополнительные параметры, то их нужно вводить здесь. Если нет, точка с запятой, Enter. И готово. Видим, запрос выполнен, удалено 0 строк, поскольку я уже устанавливал пароль. Я бы хотел очистить экран, я уверен, что для этого есть команда, но Clear мы использовать не можем. Команда, которую я так обожаю. Итак, мы установили пароль. Пишем «exit». Возвращаемся к нашему сайту. Окей, невозможно подключиться. Проверьте конфиг. Отлично. Теперь мы можем очистить экран. Сменим рабочую папку. CD-VAR. Тройной W. DV. LS. Где конфиг файл? Вот здесь, в первой колонке. CD конфиг, посмотрим, что в папке файл php отлично, пишем nano конфиг и скроллим вниз, увидим database server равно localhost database dbw okay. это можно оставить db user root и пароль это, разумеется, не наш пароль нам нужно ввести тест не так Перейду сюда, удалю, введу тест, Ctrl-O для сохранения, Ctrl-X для выхода. Есть другие способы аутентификации, но пока мы просто будем использовать пароль. Я заметил, что когда я создал нового пользователя тест в Kali Linux, люди начали задавать вопросы о проблемах с правами. Просто убедитесь, что вы root. что у вас есть root права когда делаете что-то подобное в командной строке. Настраивайте пароли или редактируете что-то в файлах такого типа. Убедитесь, что вы под рутом. Рутом можно стать, написав SU. Окей, okay, давайте выйду. exit, Работа остановлена. Отлично. Теперь я пользователь тест. И если я напишу SU, у меня спросят пароль. Введем тест. Ну давай. Отлично. Я ввел пароль, и теперь я root. Это может быть странно, что я сказал свой пароль, но, как я сказал, это виртуальная машина, которую я удалю после этого видео. Так что для меня это совсем не важно. Я не беспокоюсь о безопасности этой машины, потому что постоянно пересоздаю их. Но большинство моих паролей что-то вроде этого. Они очень легкие, и их можно взломать очень быстро. Но, к счастью для меня, никто из меня не имеет доступа к этой машине. Очистим экран. Итак, запустим сервис. Пишем сервис MySQL Status». Окей, она запущена. Один поток, так что я думаю, что она запущена. Да, все и так. Здесь не так, как в Fedora, там мы сразу видим, если база запущена. Я уверен, что где-то в этом тексте это есть тоже. Я думаю, это потоки, threads. Продолжим. Очистим экран. Сервис. Apache 2. Restart. Отлично. Невозможно точно определить полное доменное имя. Это не важно, это не ошибка, а предупреждение. Возвращаемся на сайт и видим, что база данных была создана. Таблица пользователей создана. Данные введены в таблицу «Пользователи», создана таблица «Гостевая книга», данные введены в таблицу, установка прошла успешно. Никаких проблем, все запустилось на ура. Если у вас возникли проблемы с этой процедурой, просто перед тем, как задать вопрос, я советую, если у вас какая-то ошибка, то сразу скопируйте ее и напишите мне. Не ждите, пока я сам разберусь, сразу скопируйте ошибку, чтобы сэкономить время. Чтобы моим первым ответом не было, напишите номер ошибки, и вам снова не пришлось ждать, пока я дам ответ. Вместо этого скопируйте ошибку, и тогда мой ответ сразу будет. О, нужно сделать то, а потом это, и проблема решена. Все пройдет намного быстрее. Так что здесь я закончу это видео, а пока был рад всех вас видеть, и до следующего видео. Желаю успехов.